Всем привет! Это словарик блокчейника на канале криптовалютной биржи Coin Galaxy. Ask цена продажи актива от английского ask. Просить. То есть это та цена, которую просит продавец за свой актив. Определяется текущая цена ASK следующим образом. Так как заявки на продажу в биржевом стакане сортируются в порядке возрастания цены, то ценой ASK на данной бирже становится заявка с наименьшей ценой. Она помещается вверху стакана. При исполнении заявки по наивыгоднейшей для покупателя цене, ценой ASK становится цена следующей заявки на продажу. Таким образом, цены заявок или ордеров в стакане постоянно сортируются, так, что наивыгоднейшая цена становится первой, она и является ценой ASK или ценой продажи. Противоположностью цены ASK является цена BIT – цена наивыгоднейшей заявки на покупку. Разница между ASK и BIT составляет рыночный спред.